Всем привет, с вами Алексей Федорцов И в этом видео поговорим о показателе цена лида. Дело в том, что в моей практике В практике моих коллег, тех кто у меня учится Огромное количество примеров Где при маленькой цене лида Очень большая стоимость клиента и Именно на это стоит ориентироваться Потому что если вы не принимаете этого внимания То вы в принципе не контролируете свой бизнес процесс Бывает ситуация Приходят клиенты, и а, они просят минимальную цену льда. И да, такая минимальная цена, скорее всего, возможна с помощью многих инструментов, которые мы используем. Но если вы не, не делаете привязку стоимости льда, и потом не отслеживаете результативность по такому показателю, как цена клиента, то есть, что такое цена клиента? Это значит, сколько рекламного бюджета и совокупных расходов на маркетинг вы понесли за единицу времени для того, чтобы у вас состоялась одна продажа. Естественно, показатель цикла сделки тут тоже стоит рядом, и вы должны его учитывать. И без этих, в принципе, трех, трех показателей вы не можете объективно воспринимать ситуацию. То есть, вы можете получать большое количество лидов по недорогой цене, но конверсия в них будет, будет мала. Рассмотрим пример. Не так давно к нам приходило турагентство, которое ориентировалось на стоимость льда, минимальную стоимость льда. И да, в наших кейсах есть стоимость льда по турагентству меньше 60 рублей. Что говорить в некоторых случаях нам удается сделать около 30 рублей не постоянную цену льда. Эпизодическую. Да? Но это не граль, вокруг, надо, которая, вокруг которого нужно ходить. Почему? Потому что стабильные результаты по конкретным каналам трафика показывают, что если стоимость лида в районе 350 и около 400 рублей с учетом НДС, то на этих льдах конечные сделки по минимальной цене. То есть они более прогреты, они более соответствуют целевой аудитории. Они дают максимальный профит. Цикл сделки по ним минимальный. Поэтому, если вы ориентируетесь только на показатель стоимости льда, то у вас есть баг в системе. И вы можете не замечать многих моментов, которые критично влияют на конечную прибыль. Потому что еще и после прибыли да, есть возвраты, есть издержки какие-то, которые вы можете понести. Да? Но если от цены льда до стоимости клиента у вас не отслеживается эта результативность, то, в принципе, вы не можете ориентироваться на эти показатели. Что мы делаем в проектах для того, чтобы отслеживать эту результативность? Далеко не у всех клиентов есть CRM. Далеко не все из них, в принципе, знают свою цену лида по каналам трафика. Да? Они могут посчитать в общем и все. То есть там есть Яндекс.Директ, есть ВКонтакте, есть Таргет, есть СММ какой-то. Все это в кучу скидывается, разделяется на количество лидов, которые поступало, и получается цена лида. Но это крайне неверный подход. Какие таблицы мы используем? Мы детальные аналитические таблицы составляем по каждому проекту с учетом их особенностей. Потому что есть, может быть, несколько направлений движения, в которых ведется продвижение. И а, по нескольким направлениям может быть несколько каналов трафика. И наша задача оценить, наша задача именно как подрядчика по трафику, как специалистов, оценить... А, сколько расходов несется на каждый канал трафика, сколько расходов несется на каждый канал трафика в разрезе каждого направления, с которым мы работаем. Взять э, ремонты, да, там есть ремонты квартиры, есть ремонты домов, есть э, ремонты кухонь. Если все это производится в одной э, компании и используются несколько инструментов, то по каждому из них должна вестись аналитика. Если аналитика не ведется, и вы владеете только средними общими показателями, вы не владеете ничем на самом деле. Потому что по каждому продукту, по каждому направлению у вас 100% разная маржинальность. У вас не могут быть одинаковые проекты. И поэтому эти показатели необходимо учитывать. Мы их ведем с учетом разделения на ежедневном порядке, с фиксацией результатов понедельно и с фиксацией результатов помесячно. И также полугодовые интервалы. А, что это дает? Это дает полную прозрачную картину по каждому показателю на протяжении всего срока сотрудничества. И вы можете оценить с учетом своего цикла сделки. Да, потому что по циклам сделки у вас также цикл сделки по каждому конкретному продукту внутри вашей организации, если у вас линейка продуктов есть. У вас они тоже отличаются. То Кто-то быстрее купил, меньше средний чек. Кто-то дольше думает, но больше средний чек. И ориентируясь на эти показатели, вы можете делать конкретные выводы и принимать управленческие решения. Вот именно взаимосвязь между стоимостью люда, стоимостью клиента и возможность видеть ее да, с помощью аналитики и статистики, которую в принципе вам, у вас должна быть внутри организации. Но в большинстве случаев ее нет. Да, в среднем малом бизнесе она полностью отсутствует. Да что говорить, даже в довольно крупном бизнесе это довольно редкое явление, когда вы четко понимаете, что, сколько стоит, насколько окупаются ваши вложения трафика а, Полностью. Причем полный. Потому что есть цена услуги, есть отдельно стоимость расхода по каждому каналу трафика, есть отдельные налоги, есть отдельно сопутствующие расходы и так далее. Поэтому... Суть в чем? Вам нужно считать цифры и владеть этими показателями. Если вы, либо ваш специалист, с которым вы работаете, не делаете этого, то, э, как бы, ситуация такая, что рано или поздно э, будут какие-то разрывы, кассовые разрывы, в чем-то еще, в трафике, недостаток трафика, который тоже приводит к кассовому разрыву. Все взаимосвязано. Вот. И, естественно, если вы специалист, ведете проекты, то вы тоже должны обладать этой информации, потому что если вы не обладаете, LTV по проектам вашим будет низкий, потому что клиенты а, будут рано или поздно понимать, что вы никак не контролируете ситуацию. Вот. Если ваш показатель, на который вы ориентируетесь, это только количество лидов там, в месяц, в неделю и так далее, а дальше по воронке вы не владеете информацией, ее не запрашиваете, что самое важное, то это тоже фиаско на почему клиенту у вас это один из ответов на вопрос почему клиенты довольно часто отваливаются поэтому обращайте на это внимание отслеживайте свои показатели и будьте спокойны за свой бизнес с вами был алексей федорцов до новых видео